И всем приветствую меня Максим Шадович и сегодня я вам, я вам покажу как я сегодня выживал без доната полностью вот это, я вот такой домик открыл себе пока что я вам объясню что вот я вот Майнкрафт то что вот вы меня видите если если кому-то хотя бы это понравится этот формат то тогда подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Если, если вы не хотите подписываться на канал и ставить лайки, то пишите в комментарии. Ну, а я погнал вам показывать. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и всем приятного просмотра. Ну и вы посмотрели видео, как я выживал. Она получилась на, всего на 3 минуты, но это достаточно. Если кому-то понравилось, то вы знаете, что делать. Ну и всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. А, и да, IP сейчас появится на канале. Если, если, если кто-то, если кто-то не знает, зачем этот IP, этот IP будет для моего сервера, то что, кто захочет зайти, пишите в комментарии, я открою сервер, и вы сможете зайти, но там ничего, почти но там донаты все не настроены, так что, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ой, я уже это говорил, все, пока, до свидания.